Привет! По-прежнему тратите огромное количество времени на оптимизацию кликов? У меня для вас хорошая новость! Теперь вместо вас это может делать алгоритм Яндекса в стратегиях IVG-CPI и IVG-CPI. Проанализировав накопленные данные об интересах и предпочтениях пользователя, новая стратегия определяет, насколько пользователь уже готов установить приложение, либо совершать покупку или подписку. Кроме информации о пользователе, алгоритмы Яндекса учитывают и другие данные в том числе место размещения рекламы. Этот фактор особенно важен, если пользователь не дал согласия на передачу дефеи, то есть для устройства на iOS 14,5 и выше. Достаточно выставить целевую цену за установку или за события, и компания будет оптимизироваться на пользователей, которые с наибольшей вероятностью совершат эти действия. При этом модель оплаты рекламы остается прежней CPC, и новые стратегии делают результаты закупки трафика на iOS более прогнозируемыми. Новые стратегии привлекут заинтересованную и мотивированную аудиторию и сэкономят время на оптимизации кампаний. Включать стратегию можно с самого начала рекламной кампании. Перед активацией стратегии убедитесь, что передача событий из трекинговой системы настроена правильно. Если включить передачу неатрибутированных событий, то эффективность работы будет выше. Обучение стратегии занимает не менее двух недель, в зависимости от количества событий, которые будет получать Яндекс. После этого результаты стабилизируются, и вы сможете оценить эффективность работы стратегии. Только не забудьте установить достаточный недельный бюджет. Минимальный 70 целевых действий, рекомендованный 350 целевых действий. Также не забывайте повышать привлекательность объявлений с помощью промакций для текстовых графических объявлений в РСЯ. В настройках на уровне компании блоки промакция «Промоакция» добавьте акции. Например, скидка – скидка 50% на покупку второго товара. Выгода – выгода 10% при покупке онлайн. Кэшбэк – кэшбэк 15% на рейсы по России. Подарок – доставка при покупке от 2000 подарок. Бесплатно – при покупке от двух товаров третьей бесплатно. Просрочка 0%. Просрочка 0% на 12 месяцев. Использовать промоакции сразу в нескольких компаний, можно через массовые действия на странице компании. Усиливайте сезонные компании, планируйте акции заранее, чтобы показы автоматически стартовали в установленные даты. Проводите об тестирование акций и отслеживайте их эффективность в мастере отчетов. Место клика ⁇ промоакция. Отслеживайте статистику и эффективность компаний с помощью уникальных промокодов